Всегда помните, что одна из особенностей нашей жизни связана с тем, чтобы человек получал радость в жизни. И люди сейчас это забывают, потому что те страдания, и тот голод, и тот ужас, который мы все вместе увидели, и в который окунулись нечаянно, благодаря нашим русским братьям, славянским народам, мы, конечно, чуть-чуть в офигевшем состоянии, знаете. Ну и это не дает никакого повода переводить себя в состояние бесконечного страдания. Хочу из этого всего рассказать вам интересный иудейский анекдот. Однажды к раввину пришел человек и говорит, «Мои дети страдают, все голодают, на улице война, а мне нужны деньги». Он говорит, «Сын мой, для того, чтобы человеку пришли деньги, он должен принять благодать Божью». А как это сделать? Сказано в Талмуде «Радуйся, и придет благодать жизненная». Он говорит, как же радоваться, если дети голодные, если жена вредничает, если жизнь плохая. Он говорит, на что только не пойдешь ради денег. Друзья мои, запомните этот анекдот. Идите на все для того, чтобы получать от жизни радость. Используйте этот метод, он действительно изменит вашу судьбу. И вы будете каждый день получать благословение, которое сделает вас более везучим человеком.